Ранее, в 2017 году, была проблема с аннулированными чеками. Проблема воспроизводилась, если кассир случайно добавлял в текущий чек лишнюю номенклатуру. Происходило это в основном из-за того, что при пробитии чека форма с палитры быстротоваров оставалась активной. В одном из релизов разработчики заблокировали форму, теперь при пробитии чека активным и доступным остается только форма оплата чека. Крайне редко проблема может воспроизвестись, если оплата по чеку проходит, но по техническим причинам кассир начинает удалять номенклатуру текущего чека. В таких ситуациях, если чек не был распечатан, а покупателю нужно выдать чек, то необходимо позвонить в отдел специальных IT-проектов по внутреннему номеру 12666 с просьбой отключить эквайринговый терминал, и тогда с отключенным терминалом необходимо распечатать чек. Если же покупателю чек не нужен, то необходимо отложить текущий чек и тем самым продолжить работу со следующим покупателем. В конце смены отложенный чек следует пробить с отключенным терминалом.